Как перенести четырехстоечный подъемник под сход-развал? Все элементарно. Берем его, поднимаем в таком состоянии и переносим в другое помещение. Оп. Оп. Все. Перенесли в другое помещение. Дело вообще пару секунд вообще. Ничего сложного.